Денис Шальных долгие годы считался самым несносным звездным наследником. Его называли фриком, отмечая, что многочисленными татуировками и шрамами сын Елены Яковлевой уродует себя. Но теперь у мужчины появился достойный конкурент. Хрупкая красавица Анна Шукшина, дочь Марии Шукшиной и внучка Лидии Федосеевой Шукшиной, несколько лет назад увлеклась бодибилдингом теперь наследницу звездного семейства не узнать. Анна накачала такие внушительные мышцы, что ей позавидует известный экспериментами над своим телом Денис Шальных. Сын Елены Яковлевой и Валерия Шальных тоже занимается бодибилдингом. Денис упорным трудом создал фигуру мечты, теперь он часто хвастается внушительными бицепсами и тонюсенькой талией. Однако Анна перещеголяла парня и не только в бодибилдинге. Шукшина-младшая скоро может лишить Дениса звания самого эпатажного звездного наследника. Но шальных и рад. Денис никогда не претендовал на титул, которым его щедро одарили антифанаты. Елена Яковлева и вовсе несколько раз отмечала, что ее сын очень добрый и интеллигентный парень. В семье Шукшиных ситуация противоположная. Анна лишена родительского плеча. Мать резко осудила девушку, заявив, что ее дочь уродует себя. Наследница актрисы спорит, отмечая, что после того, как обзавелась мускулами, только и слышит комплименты от мужчин.